Всем привет, меня зовут Вартисар. Сегодня, ребята, я переехал в другой дом. Как вы видите, я сюда поставил кровать, себе стул, цветочек посадил, получается, картину повесил, бронику тоже повесил себе на, получается, манекен и я взял совсем не так уж и много вещей потому что знаете почему я сюда приехал а все потому что э, мне крутой торговец сказал что меня здесь ожидает какой-то сюрприз я сам не знаю какой сюрприз меня может быть ожидать но как я вижу э, деревня довольно большая стоп ребята это не тот подарок и сюрприз, который мне хотел показать крутой торговец. О, крутой торговец. А, привет. Как я вижу, у тебя довольно много вещей. Рассказывай. А, привет, Уарти. Сегодня я хочу тебе показать супер новые лаки-блоки, которые у меня есть. Да, так это лаки-блоки. О, круто. Да, как я вижу, это обычный, обычный лакиблок. Это какой-то разноцветный локеблок. Это какая-то локеблоковая жидкость. Получается локеблоковый меч, локеблоковый, получается, лук и обычные стрелы. И, черт возьми, ё-моё, чё за фигня? Почему-то, как всегда, погода идёт плохая. Ладно, давайте, ребята, сейчас быстро сбегаем домой и как говорится, возьмем алмазы и изумруды, которые у меня есть. Так. Так. Вот они, наши алмазы. Сейчас и изумруды, которые мы должны сейчас взять. Так. Так. Где наш тор крутой торговец? О, кстати, погода резко поменялась. Вообще, какая-то фигня вот э на краю, где вот пустырь Почему-то вечно погода не какая-то очень быстрая. Привет, крутой торговец. Так. Возьмем мы по одному блоку. По, получается, по одной штуке. Потому что у нас очень ограниченное количество изумрудов и алмазов. Ну что ж, крутой торговец. Спасибо за подарки. Сейчас я их тут расфасую по инвентарю. Так. Ну, вроде все. Стой, стой! Что? Ты знаешь, у фермера тут можно подзаработать алмазы и изумруды. Да? О, прикольно. Ладно, ладно. Так где этот фермер, кстати? О, так это вот он. Эм, привет! О, привет! Ты, наверное, пришел подзаработать. Так вот, бери мою мотыгу и давай с огородов собирай пшеницу. Я тебе очень щедро заплачу. Да. О, каменная мотыга. Так, давайте собирать пшеницу. Эм, здесь, да? Да. Так, отлично. Давайте собирать. Так. Что-то у меня, что у меня всю воду валится. Так, надо очень, очень аккуратно собирать пшеницу, потому что весь... Я не хочу потерять э, много, много, много урожая пшеницы. Так. Так, тут картошка. Тут что-то жители тоже в белых халатах ходят. Ой, прости житель, извини, я не хотел тебя э, бить, я просто тут э, встал посреди огорода, прямо на огороде. Э, отойди иди подальше, а то это могу киркой ударить случайно задеть, а наверное тебе будет больно. Так, давайте, ребята, сейчас пшеницу соберем всю. Так, с первого огорода вроде собрали и всего 40, получается, пшеницы. И надо все это, кстати, еще и засадить. Потому что все-таки, знаете, на эти урожаи, нужно, э, урожаи надо собрать. И на следующий урожай потом надо тоже посадить. Поэтому надо посадить срочно весь, весь абсолютно весь э, огород. Так, все, мы засадили весь огород. Следующий, получается, у нас огород тоже идет. Весь засажен был пшеницей, и мы его тоже весь засадим пшеницей, потому что больше нечем, конечно же. Как мне не нравится сегодня погода, она какая-то очень серая, потому что, как говорится, видимо, это связано с... видимо... С, видимо, как-то связано с дождем, что ли, и с чем-нибудь... и, короче, очень, очень плохая погода в этих местах. Но сейчас я вижу, довольно стало получше. Так, давайте сейчас по-быстрому засадим и этот огород с семенами пшеницы. Так, ну вроде с этого места, э, места мы, получается, с этой улички мы забрали все с этой улицы. Так, и мы получаем всего за работу примерно 26 алмазов, еще 3 пшеницы дополнительно. Так. И 15 изумрудов. Ну, я не скажу, это очень много. Это, наверное, скорее всего, мало э, по сравнению вот, э, с этим. Поэтому, наверное, лучше собрать еще побольше. Так. Надеюсь, э, пшеницы наверняка хватит, потому что я... Боюсь, что пшеницы, может быть, и не хватит, э, и я не смогу купить лаки-блоки. Хотя, я думаю, что, ребята, наверное, лучше э, взять всегда по 3, по 3 стака. Потому что по 3 стака, наверное, будет выгодно больше. Да и вообще, зачем мне 5 стаков есть? Э, э, мне все равно, я, наверное, за серию... Это я все равно открою совсем малюсенькую часть, вообще маленькую часть. И сейчас я собрал уже стак семен пшеницы. <vocabulary> <vocabulary> да, очень много семен. Ага, так, надо еще этот огород садить, засадить, потому что я очень сильно быстро забываю. И надо очень быстро все делать, потому что я либо, либо забуду, либо ничего не сделаю. Поэтому надо все обязательно сделать. И вот мы сделали то, что э, пред... я сам предполагал заранее, и давайте у фермера получаем, получим все остальные, э, получается. Изумруды и алмазы. Как говорится, пшеницы все хватило ровно. А Семен, получается, пшеница довольно хорошо. А Семен, семена почему-то немного, не, немного не хватило. Поэтому давайте мы фермеру сложим их сюда. Они вот туда аккуратно сложены. И, наверное, каменную мотыгу тоже ему отдадим. Да, житель? Да-да, можешь идти. Да, все, спасибо. Отлично. Ребята, мы наконец-то накопили ту, ту, ту количество, получается, алмазов и изумрудов, которая мне была как раз нужна. Так, привет, крутой торговец, снова. И давайте сейчас у него выкупим все остальные лаки-блоки, которые были мне нужны. Так, купили мы, получается, три стака таких Три стака вот таких и, и наверное, два стака, получается, стрел. Потому что, наверное, я думаю, что так будет в два раза удобнее. И у нас еще осталось 40 алмазов и 21 изумруд. Думаю, что эти, получается, наши драгоценности мы сложим в сундук и оставим до следующей поездки. Ну, ведь надо еще домой вернуться, заплатить. Возьмем мы отсюда хлеб, железный меч. И я думаю, наверное, наверное я по дороге еще захвачу, ребята, побольше полезных, получается, вещей. Опа, золотой самородок. Кстати, я не знал, что, что в этой печке лежат золотые самородки. Эм, стой, фермер, подожди. Я же, по-моему, ты продавал, да, костную муку, и как раз я ее куплю. Не знаю, кто ее ставил, эти золотые самородки, но, по сути, они вообще не ценятся, эти золотые самородки. Я вообще удивлен, что их кто-то еще использует. Так. Ну, костную муку мы сейчас тоже в сундук сложим. Так, надеюсь, я практически все э, то, что было нужно, сделал. В печках абсолютно пусто. Э, и в этой печке пусто, но все. Да, сейчас я захвачу еще железные побольше, железных вещей и расфасую весь металл как... Э, как следует. И найду место, где надо открывать эти лаки-блоки. Потому что, сами знаете, эти лаки-блоки вообще непредсказуемые. Что там может выпасть, я даже сам не представляю. Либо ловушка, либо какая-нибудь фигня, либо, либо блоки, либо всякая фигня рандомная. И случайно полностью, случайно вообще выпадет. И я не представляю, что оттуда выпадет. Поэтому, ребята... Я буду искать вещи, собирать вещи и искать, конечно же, то самое место, где я буду тестировать эти лаки-блоки. Прошло не так уж и много времени, а я уже нашел кое-что. Смотрите, вы видите? Не узнаете? А это клипер из лаки-блоков, причем огромный. Смотрите, он прям до облаков, он выше даже, по-моему, этой горы. И, как говорится, я обещал, я захватил э, железные вещи. Да. Давайте сейчас мы доберемся к этой огромной, э, огромной э, вообще статуи из лаки -блоков. Надеюсь, это не моб, э, не живой. Он так. Что-то курица бегает. Так, отойди. Ой, что тут на... яйцо на... тут тут откуда-то валяется. Так. Эй, ты, блин, крипер, а -а -а, ты живой? Ладно, я как-то немного туплю, ведь крипер вообще не живой по сути. Так, давайте попробуем его сломать один хотя бы лаки блок. Так, я думаю лучше его открывать на расстоянии. Пока эти лаки блоки я открывать не буду. Так, давайте его откроем первый лаки блок и нам выпадает тортик, тортик, тортик, тортик. Это хорошо. А мы его поставим вот сюда. Я его пока кушать не хочу. А, так. Я ему ломаю, его криперу ломаю ноги. Книги, книжная полка. Так, думаю, буду им строиться вверх. Так, бедрок. Что-то там написано. А, чё, чё, ничего не вижу. Так. Но пока мне выпадают, в принципе, не такие уж и крутые блоки. Просто а, либо кварц, либо какая-нибудь фигня. Так, давайте попробуем. Скрафтить из него что-нибудь. Так, о, смотрите. Можно скрафтить из вот этого кварца. Кварца получается довольно полезный, полезный блок. Так, давайте сейчас кучу блоков сделаем. Так, о, все, у нас теперь 13 блоков. Кстати, я вижу тут разноцветные блоки. Очень круто. Давайте его тоже сломаем. и Ребята, что за фигня? Не, не не не не не ребята, я просто умру, я просто умру, ребята, я честное слово умру. Мои вещи не потеряются, кстати? О, мои вещи сохранились. Круто. Ребята, очень круто, что у меня вещи сохранились, это самое главное. Блин, -мо! я так и знал, что эти радужные блоки очень-очень э -э очень таят опасность. Так. Кстати, смотрите, под его ногами тоже есть радужные блоки Очень интересно. Давайте их потом тоже откроем. Так, давайте его ломать быстрее киркой. О, нифига себе, сколько чего выпало. Так, э, а, моё что за фигня? А, кролик-убийца! Я знаю таких, я помню такого кролика. Это такой миф был, короче. Раньше в старых версиях были кролики-убийцы. Я не знал, что они существуют. Так, давайте застроимся... Блин, ребята, что за фигня? У меня медлительность... Фигня какая-то наложилась. Так, а зелье регенерации. Давайте, давайте что-нибудь сделаем, я не знаю. Мне страшно. О, фух, ребята, восстановилось все. Так, а замедление, а вреда, пролесное селье. Я ничего не понимаю, не вз... разбираюсь, как говорить, но... Так, выкинем это, выкинем тоже это, это какие-то знамя, э, знамя, э, знамена, короче, неважно, очень какая-то фигня, короче, выпадает. Так, давайте попробуем открыть эту дверь, так, точнее, открыть. ё ребята! Кролик-убийца! Я ору так громко. Кролики-убийцы! Вампиры! Вампиры! Кролики-убийцы! Вампиры! О, нифига себе ни урона выдают мне! Ай, блин, ребята! Я испугался! На! Получай! Че, испугались? Да, меня боитесь? Я такой страшный? Да, да, я... Не удивляйтесь, я очень злой! Супер! Я супер сейчас я буду! Супер, понял? Понял, чё куда избежал меня. Так, давайте сейчас, ребята, пропишем таймсет, потому что я, ребята, не поверите, сейчас наступила резко ночь. Так, давайте сейчас 6500. Фух, ребята. Слава богу, ё-моё, меня напугал. Так, давайте использовать этот локиблок, меч на чё? А, я его его замочил вообще какой-то вообще какой-то тупой кролик был так да, давайте эти знамена вот сюда положим так получается это яблоко мы сюда возьмем это выкинем сюда фух плохой этот плохие эти радужные лаки блоки ребята давайте не будем ну нафиг эти открывать лаки блоки давайте замочим вот этих кроликов убийц просто на А, они вообще тупые так давайте его просто вот так сделаем ой Ой, что я наделал? Ай, меня рай. Ай, меня что-то я... Ай, блин. Ах, блин, -мо. Мне что-то плохо стало немного. Ай, -мо, блин. Из вот сюда положим. Э, повесим. Э, короче, неважно. Давайте уберем вообще отсюда. Это все фигню полную. -мо, я так и знал, что это фигня не бесполезная полная. Так, давайте выкинем это все отсюда. Потому что меня очень плохо стало от этой фигни полной. Так. Так, давайте кинем вот это зелье, кстати, зелье замедления куда-нибудь, в кого-нибудь. Так, держи корова, зелье замедления, это будешь медленно ходить. Я не знаю, кому вообще это требуется. Так, зелье вреда. Ну фига мне эти зелья, они же вредные. Так, давайте вот этих кроликов убийц, которые у нас в кустах. На, получай, получай. А. А в чем смысл их убивать, если они они убегают от меня? Ой, нет! На! Фух, блин, я так очень громко ору, что, наверное, вы уже без наушников остались. Вау, классно. Наверное, надо их на расстоянии бить, потому что я думаю, что лучше так делать. Так. Кстати, эти лаки блок, лаки блок. Ты же лаки блоковый меч. Что ты плохо так стреляешь? Мне показалось, или бы меч с неба упал на корову? Ладно, давайте мы одну ему ногу поломали, этому криперу, сломаем второй. Ой, здравствуйте, житель. Извините, я не хотел вам портить настроение. Я не хотел вас бить. Что вы продаете? А, вы продаете слишком очень-очень дорогие вещи. Я не могу позволить себе. Так. Так, давайте... Кроме... Что-нибудь еще! Ой, ё ребята, я испугался! Я реально испугался! Я думал, меня взорвет реально! О, Житель, ты как выжил? У меня вопрос. Как ты выжил? Так, смотрите, мы ему просто ногу поломали. Так, из него выпала шерсть, он вообще весь поломался... Ну так тебе и надо, житель. Ой, точнее не житель, прости. Точнее клипер. Тебе все равно на меня, поэтому я тебя тоже поломаю. О, что мне выпало? Так, давайте попробуем открыть. А, ну извините, это полная фигня. Я я не буду вам вас вот это брать. Так. Давайте будем медленно строиться вверх, потому что все-таки, э, наверное, будет очень долго. Э, ломать ему руки. Давайте ему. Смотрите. Че? Че? Ай, -мо! Я в плен упал в эту чертову дыру, э, дырку, которая образовалась. Тут посролся сначала э, какой-то непонятный, получается, домик из, из слизней, а потом.. Появилась какая-то еще фигня, и меня это слишком удивляет, что выпадает из этих лаки-блоков. Так, давайте вместо этого хлеб, хлеб отсюда возьмем. И, и давайте ведро лавы. Думаю, что ведро лавы будет против, против каких-нибудь плохих мобов, которые на меня нападут. Так, что-то мне ни, ничего не повезло, поэтому давайте что-нибудь... Чё чё. Что-нибудь выпадет еще? Нет, ничего не выпадает. Это означает, что пора строиться еще выше. Так, давайте давайте будем строиться дальше. Потому что я думаю, что надо э, к концу этой серии э, забраться на бошку этому криперу. Э, на голову ему. И давайте строиться все выше и выше. Начнем с книжных полок. Все выше и выше. Все, мы залезли ему на его ноги. Давайте дальше ему ломать те блоки. Мои собаки! Ладно, жалко, конечно, их, но, э, я просто удивился, что собаки резко выпали. О, это что такое? Меня удивляет, что из этих локи блоков выпадают какие-то полезные вещи. Так. Так. Так. Я, это будет, наверное, очень долго, да? Наверное, будет это очень долго идти. Ой, ⁇ -мо ⁇ я что-то выкинул. Ладно, пофиг на эти вещи. Мне на самом деле они вроде и не нужны. Давайте дальше ломать эти радужные локиблоки. ⁇ -мо ⁇ у меня что-то подлагало и М, пить что-то выпадало. Uh, что-то выпало, Что-то выпадало. Короче, неважно. О! Ааа! Я вообще, я вообще как этот... Как какой-то про выл вылетел. Надо было еще fly сделать. Ну, это имеется в виду постелить себе мягкую подушку из воды. Так, давайте сольем, сожмем уже эти блоки. Блин, ребята, вы посмотрите, как у меня Майнкрафт залагал, что теперь у меня все вещи, точнее блоки. ай ой яй Получается, потеряли физику, что ли? Нет, точнее, у них есть физика, просто они какие-то стали, какие-то огне, огнестойкие. Ладно, мне пофиг на них. Собака, главное, выжила. Так, давайте будем дальше э, строиться вверх. Прости, собака, но я думаю, что это небезопасно для нас двоих. Поэтому лучше бежать. Ой, голем, простите, ой. Простите, это я ей второй раз сказал, простите. Что за фигня? Я говорю, заговариваюсь. Господи, блин, ребят. Кошмар. Так. Давайте строиться все выше и выше, чтобы быстро выбраться из этой фигни, которая внизу. И... Ну, я тупой. Я же сам... Я сам и знал, что я упаду, потому что я тупой. Я... Вообще, глупый из глупых. Если что, в комментариях напишите, какой, кстати, локеблок вам нравится. Радужный или не радужный. Пусть этот голем, конечно же, там останется на веки вечные. Извините, конечно. Ой! Ай! У меня Майнкрафт подлагал... И что-то взорвалось, реально, и Криперу, и Криперу, смотрите, ему прям, прям, прям, ему, ему его, блин, его, блин, ему, блин, э -э, немного порезало его немного на части, и тут квартовые ступеньки куда-то снеслись. Так, и оттуда, кстати, кто-то выпрыгнул. Стоп, ребята, вам не кажется, что кто-то там есть? Так, ребят, э, я думаю, что лучше, наверное, копаться ему в голову. Кстати, тут какой-то блок невидимый. Видимо, это какая-то шутка, что ли. Прикалывается. Какие-то летающие, летающие, какие-то, какие летающие шары. И ладно, я не буду на эти шары обращать слишком большое количество времени, потому что э, я, наверное, э, буду очень-очень-очень долго открывать этот локеблокового... Получается, клипер, Поэтому давайте... А -а Ай, блин, ребят! Я, как говорится, упал и помер. Так, мне, мне кто-то подарил, блин, алмазы. Какие-то алмазные блоки вываляются. Тут вообще, блин, что за фигня? Я не понимаю. Возьму, кстати, вот эти алмазы и снова буду строиться вверх. Да, кстати... Стоп. Алмазы! Нет, ребята, я заберу алмазы. Нет, нет, нет. Ой, ловушка. Я чуть не попался туда. Закром ее лучше. Ловушку. Кстати, землю тоже соберем, потому что земля, земель... земелька нам нужна. И очень довольно сильно. Довольно очень-очень важно. Поэтому соберем. Побольше, побольше и еще раз побольше. Кстати, блоков стало поменьше. Это слава богу. Потому что у меня Майнкрафт просто... Просто... Просто офигел. Сколько там блоков валялось. Слава богу, что эти сейчас блоки все валя... Сейчас все эти блоки, конечно же, повзрывались. И больше они мне не мешают. Так, соберем эти алмазы. Стоп. Это что такое? Эй, эй, ты! Эй, ты, лови гранату! О, стойте. Че? Чё? И че чё Эй, ты! О, все, я его... Я его замочил. Отлично, ребята. Круто! Я его замочил. Отлично. Я думаю, я что этот шар мне кажется меня сбросит. И меня, верно, и сбросил э, с того места. Поэтому давайте снова строиться. У меня как раз достаточно блоков. Давайте все выше и выше, и выше, еще раз выше. Так ну что ж, друг мой дорогой, э, точнее, пес. Мы выбрались. А! Крипер! Здравствуй, Крипер! Привет, Крипер! Эй, Крипер! Стоп, там реально криперы обычные. Почему они не взрываются? Ладно, пофиг на них. Соберем хлеба немножечко. Цветочки бесполезные, никому не нужны. Тоже лук бесполезный. О, блоки-блок! Большой, точнее. <связь> Что это? <связь> Я испугался. <связь> Извините меня за такое. <связь> он меня откидывает. Лови гранату. Бум. Пес пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы спасти меня. Кстати, он катался на жопе. Извините, из меня за каламбур, но я так высказался очень-очень-очень-очень немного, очень-очень громко и не очень красиво. Я просто... я просто ему кинул гранат этому клиперу и его взорвал таким образом. Конечно, смешного мало тут, но все равно реакция у меня была взрывающаяся. Я реально не ожидал, что этот локиблок реально откроется. И реально... Реально... Разорвет, разорвется. Разорвется все. О, крипер огромный. Так, давайте, ребята, аккуратно строиться. Я просто... Просто испугался второй раз этого крипера. И я просто очень, очень страшный. Он реально страшный. Он огромный. О. О, веселый. Веселый кролик. Привет, кролик. Как дела? Ладно, я мне все равно на тебя, мне пофиг на, на всех этих роликов, мне они не интересны. Мне самое главное интересное, самое, самое, это в голове, в башке этого клипера, который, который меня чуть не, чет меня, меня вообще э, реально не уничтожил. Так. Как я понимаю, из-за этого сундука мне придется использовать топор. О! Потом спущу, спущусь вниз и заберу эти блоки. Ой, точнее, алмазы. Уже путаюсь. О! Нифига себе! Так, тут, тут можно сломать. Так, давайте таким образом сломаем все. И как я вижу, там! Огромный крипер-мутант. О, гигант, точнее, не мутант. Но можно его назвать мутантом. Получай. Получай. Получай. Получай. Кстати, он живучий. На. На. На. На. Вау! Я его убил! О, нет. Он не заряженный крипер получился. Так. Давайте сбросим. Ой, На!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 Странно и жутко. Но я, слава богу, открыл лаки-влог. Ну, спасибо, конечно же. Поздравляю. Мы получили дополнительные... Дополнительные... Э -э -э -э -э, дополнительную работу. Так. Ну где же этот крипер? Ё-моё! Как я выжил? Как я выжил, ребят? Я не знаю, не понимаю, как я выжил. Но давайте умрём проснемся, да, мы просыпаемся, умираем, лайк, вартиса, слайки, ву, вуф, вуф, да, бин, наш, наша, собачка, васарская собачка, варти сарская я его называю Вассарской. потому что я если бы у меня была бы собака я бы ее васарской назвал, так, давайте мы Давайте мы все-таки дополнительные блоки еще соберем. Так. Ой, лошади! Ой, лошади, какие они страшные. Ладно, извините, лошади, я не хотел вас оскорблять, просто мне не нравится одна из лошадей, которых я увидел тут. Ой, простите, я снова открыл тут не тот самый локи. Блок вали отсюда! БУМ! А, клипер улетел! Стоп, это тот самый клипер, который был! Вау, классно, я его убил. Возьмем эту кожаную куртку, оденем на себя. Спикаем дальше. Соберем вот эти блоки. Они как раз мне нужны. Э, наша земелька, она нам нужна, чтобы снова подняться наверх. Потому что я хочу набраться наверх, победить всех этих криперов и, конечно же, выбраться оттуда. Наконец-то! Наконец-то! Да, ребята, я убил этого крипера. Гребаного, гребаного, гребаного. Который меня, конечно же, хотел замочить. Я вот его вообще ненавижу. Таких криперов, которые меня хотели замочить. И я разрушил бошку крипера. Он, конечно, сам взорвался, но все равно э, все равно выглядело это очень круто. Эпично. Взорвался. эпичный крипер улетел в космос. И башка Крипера конечно же, осталось без мозгов. Хотя у Клипера наверняка нет мозгов, у него место мозгов, наверное, ТНТ в башке. Но я сам себе и сам себе такой, такую теорию придумал. Ой, это что за попрыгун э, лавовый? Ладно. Ладно. Наверное, на этой, на этой минуте, на этом моменте нам придется э, прощаться а это было видео Вартисара, точнее это был Вартисар, и все это было Вартисара, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. ⁇ Юма, какой он огромный, он, видимо, сейчас подожжет мне всей лес, Ну ладно. Всем а, спасибо за просмотр, всем пока. И, кстати, я сейчас стою на башке клипера, которого я убью. А, всем пока.